Добрый день, дорогие друзья! Рады вас приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами сегодня Дергачев Вячеслав и Бордунов Андрей. Бутунов. Андрей. Да, приветствую вас! Сегодня мы вам представим элитные виллы, которые находятся в Дагомысе. Здесь у нас входная группа, автоматические ворота, отдельный вход, 50 метров от дороги, система «Умный дом». Проходим внутрь. Все у нас здесь выложено в натуральном камне, как видите. Территория от 4,5 соток у дома до 8. Здесь у нас находится одна группа, зона отдыха, можно сделать мини-спа-комплекс, можно сделать баньку, сауну, хамам, пожалуйста. Здесь бассейн. Круглогодичный, с прекрасными видами, озеленение, ландшафтный дизайн, пальмы, панорамное остекление. Получается, все сделано в натуральном камне. Все экологически чистые материалы, подсветочка. То есть, все как говорят в лучших домах Лондона и Парижа. Да, автоматическая получается подача воды на газоны. Вот. И плюс, здесь можно, как вот Андрей уже сказал сделать либо зону патио, можно сделать баню, к вот эту часть мы сделали баню, здесь зона отдыха, если баня не нужна, то делаем зону летней кухни, так что все на ваш выбор, застройщик готов поспособствовать, сделать под ваш запрос ту территорию, которая вам здесь, эту территорию под вас, что вы захотите. Пойдемте дальше. Давайте покажем вам территорию вокруг дома. Вот такая территория. Все в озеленении. Газ введен в дом. Да, все коммуникации у нас, получаются здесь проведены. А вода центральная, газ проведен в дом. Два дву, двухконтурных котла, один на обогрев бассейна, один на обогрев дома. Вот. Никаких как... труб нет. Да, На никаких улице, труб да, есть Газ проведен под землей Причем потихи... Обратите внимание, как грамотно э, Сделано не по-сочински Даже просто вот эти Обычные камни, все отполировано Все сделано идеально э, И также хочу обратить внимание Те, кто э, следит Вообще за Сочи, знают, что у нас Буквально э, пару недель да, Назад был снег здесь снега было вот вот чтобы вы понимали вот так вот так и как видите никаких потеков никакие никакой зелени здесь у нас краска используется Копорол, как красочное покрытие Там одна баночка краски стоит в районе 16 тысяч рублей Все Можете верно сами посмотрите, посмотрите. Даже вот когда трогаешь, просто гладкая гладкая поверхность Поэтому она не цветет, что опять же для Сочи очень так не... Ну как по-богатому для сочинцев Живая изгородь, чтобы создать зону приватности от соседей Сейчас она разрастется и здесь будет такое уединенное место пять с половиной соток земли, в принципе, достаточно для всего. Зона отдыха, барбекю, бассейн и дом площадью... сколько 330, 330 квадратных метров. Квадратных. По документам это трехэтажный дом, чтобы вы понимали. Здесь у нас также будут плодовые деревья. Там у нас лос на 8 кубов, поэтому очень большие лосы. Причем они получаются у нас... А какой фирмы то Они нового поколения, Но, да. это даже по качеству лучше, чем очистные сооружения городского типа. По факту из них можно, ну, практически воду из них использовать для технических нужд. Поэтому здесь проблем никаких нет, многих отпугивает этот фактор. Но сейчас вот эти лосы четвертого поколения, они никакого, ни запаха, вообще ничего нет. Единственное, что нужно, это где-то раз в три года их просто обслуживать, все. Больше они никаких затрат вообще не требуют и никакой головной боли вообще не приносят. Обратите внимание, подсветка идет а, полностью а, по периметру дома, по периметру а, газон. И вот это у нас выведена специальная такая электрика а, для тех, кто... На электромобиле, допустим, у вас Тесла, вы здесь можете сделать зону заправки своего автомобиля Ну и также дополнительно поставить на всякий случай генератор Это как раз специально застройщик вывел сюда, чтобы человеку было все комфортно На самом деле застройщик продумал здесь все до мелочей Дорогие друзья, здесь у нас входная группа, выполнена из профиля Рихао Толщина 80 мм ⁇ это самые качественные входные группы. То есть получается лучше, я не знаю, только... Не слышно, не слышно и не видно. Полнейшая шумоизоляция, да, они с напылением. То есть это получается защита от инфракрасного излучения, а зимой наоборот это теплосберегающие. И также да, дополню, что эти окна напыления не меняют а, цветовую гамму а, Как вы видите, пожалуйста, это напыление не портит а, цветопередачу да, для глаз ну, вот, Даже с первого этажа, если вы видите, у нас здесь море Давайте пройдем полностью в дом а, Напоминаю, дома идут полностью монолит, у нас здесь а, Блочных заполнений нету, поэтому это огромное отличие от многих домов в Сочи. Здесь полностью монолит. Здесь нету колонн несущих, как видите, да? То есть не нужно, получается, зона свободная. Можно ее как-то планировать, но лучше оставить целиком, как кухня-гостиная. Здесь у нас еще, видите, дополнительно сделаны выходы. Вот, то есть можно сделать, ну, как использовать, как проветривание. Так, и на предумавную территорию, высота потолков 3 тысячи. Вся электрика уже проведена, электрика у нас итальянская, вот. ну и также вся вся сантехника также проведена. Как видите, вот наша бойлерная. Инженерная конструкция, смотрите, здесь явно не жалели денег, да? видите, все соединения, выполнены не из пластиковых труб, то есть это все металл. Здесь все датчики, давление, температуры, двухконтурный котел в баксе, два двухконтурных котла в аксе, да, да, теплый пол, газ, здесь все. Управление теплым полом по дому, управление как раз обогревом бассейна, чтобы вы понимали, да, почему здесь два контурных котла. Один идет обогрев бассейна, один у нас идет обогрев дома. Электрика тоже. Видите, сколько здесь автоматов практически на каждую розетку. Что разбирается в электрике я думаю, да, он оценит, что это все стоит и недешево и именно такой подход у застройщика именно, ну, серьезный не то, что, как говорится построить дом и продать его там за какие-то деньги здесь именно все делалось как для себя да, на самом деле просто вот смотришь э, все выполнено очень качественно здесь у нас получается, э, ну, такая гардеробная можно душевую сделать. Нет, душевая у нас отдельно. А, здесь, здесь у нас здесь получается сануз... санузел. Да. А, все инсталляции выведены, как видите, просто, ну очень-очень все качественно сделано. И здесь у нас уже полностью санузел. а Вот, вся опять же инсталляция и вся а, сантехника выведена. Можете здесь сделать джакузи, ванну, пожалуйста. Все на ваш выбор. Здесь у нас встроена отопительная система, которая сейчас уже не модно, у нас батареи какие-то, конверты. да, это напольные конвертеры, то есть здесь все именно сделано, чтобы не портить какой-то интерьер, все вскрыто будет. Но при этом, но при этом, чтобы вы понимали, у нас здесь теплые полы. По первому этажу у нас еще и дополнительные теплые полы, а, система умный дом. Здесь у нас будет управление умного дома. А, вы можете регулировать температуру, вот, все здесь будет у вас выведено. И здесь у нас получается гардеробная, вот такая гардеробная. Вот это у нас мастер спальня с выходом опять же на а, зону патио, вот, тот же самый бассейн. Вот. И давайте поднимемся на второй этаж. Проходим на второй этаж, мы попадаем в зону лестницы. Смотрите, как качественно выполнена лестница. То есть я поднимаюсь из каких то усилий. Широкий проход, много света получается здесь. У нас на втором этаже раз-два-три спальни, также гостевой. Само вот, это вернее, зона прачечной. И своя основная в каждой комнате. Это у нас да, мастер спальня. Вот такая. Здесь получается такие видовые да, характеристики на преддомовую территорию, на зону бассейна. Продуманы французские балкончики вот такие. Э, как у нас одна... Как сказала покупательница, боялась, что у нее собачка выпадет. Вот. На самом деле это безопасность все-таки больше для детей, ну и также для ваших животных, если вы планируете приезжать сюда со своим любимым питомцем. Здесь также будет выполнено карандашное стекло. Mm. Так, это наша гардеробная. Да? Это у нас... Санузел получается все полностью инсталляция Здесь вы делаете а, ванну, либо душ Ну, по желанию И Пойдемте, пройдем дальше Так, эту спальню мы не смотрели, да? Давай вот эту спальню Здесь у нас еще один санузел Также, как видите, вся инсталляция, все-все проведено Здесь можно сделать зону кабинета Можно сделать какую-то игровую комнату для детей еще одну спальню. Ну, то есть, здесь уже на вкус собственника достаточно много помещений. Здесь уже распределять, где какое помещение для чего нужно будет уже сам собственник. Ну да. Соответственно, здесь тоже у нас получается просторная комната. Вот. Можно сделать здесь и зону кухни, и зону спальни. Везде выведены уже трассы под кондиционер. И Здесь мы попадаем на зону террасы. Второй этаж. Зона террасы получается. Тоже можно здесь летнюю кухню сделать. Да, для здесь летней у кухни у нас вот все выведены коммуникации. Открывается прекрасный вид на море. Сейчас у нас пока пасмурно, ну и камера она не передает вот именно панорамного ощущения вида. Поэтому здесь именно в светлую погоду, в солнечную. Когда будет зелень вокруг, просто потрясающие видовые характеристики. То есть, поселок именно соответствует элитному своему названию. Над нами находится кровля, которую можно открыть, то есть она раскрываемая. Это сделано для того, чтобы в летний период здесь можно наслаждаться лучами солнца. Во время дождя все это можно закрыть и будет просто вот глухой потолок. Давайте. Давайте пройдем на третий этаж. Могу сказать, что вот такого решения я не видел а, вообще ни в одном а, поселке а, Вот это решение тоже очень уникальное, что вы можете а, по своему решению убрать а, всю вот эту крышу а, Ну, также наслаждаться солнечными ваннами Здесь все у нас из натурального камня а, Подсветка идет вдоль, вдоль, всего, а, вдоль всей лестницы, также и здесь вот опять же здесь тоже видите подсветочка каждую, на каждую через одну ступеньку она у нас подсвечивает. Вот обратите внимание, вот все даже мелкие вот такие детали на самом деле вот все прошлифовано сделано и опять же вот был снег посмотрите нету ни одного потека ничего вот что говорится о том что качественная краска как на самом деле спасает ваш дом вот она система Выдвижение, вот они как руль ставни Так скажем вот. И вот наш третий этаж Ну с третьего этажа Открываются не только панорамные виды На море, но еще и на заснеженные Шапки, видите да? То есть здесь полное так сказать, На 180 градусов Панорамный вид И на горы, и на море И на зелень На прекрасные кавказские крипты Соответственно, вот эти вентиляционные решения, они будут демонтироваться в дальнейшем, будут заменяться, ну, просто сеточка. Поэтому здесь мы мешать не будут. Да, вот она территория кровли. Со всех углов самой кровли. Вот здесь у нас вот дорога. Вы заехали и сразу попадаете на территорию дома. Вот оно море. Для тех, кто знаком Сочи, это у нас как раз э, отель Дагамыс, санаторий Дагамыс. И давайте пройдем на третий этаж. Это, чтобы вы понимали, полноценный третий этаж. Э, это такая обособленная маленькая квартирка. Сейчас Андрей про нее все вам расскажет. Здесь, смотрите, тоже установлены теплые полы, естественно. Здесь зона санузла. Установлена, смотрите, инсталляция. И есть возможность установить или душевую кабину под нее, вот сделано под массаж. можно установить джакузи прямо вот на эксплуатируемой кровли, где-то здесь, чтобы принимать ванну, можно сказать, с прекрасными видами на море. Да, вот так, вот так, принимайте, и вот она, на нашем море. Да, как опять повторюсь, Андрей говорит, у нас сейчас чуть-чуть дымка, поэтому не очень сильно видно море ну нашим взглядом это видно на камеру это все так не передает но я думаю если вас заинтересует этот дом естественно мы вас сюда привезем и все это вы вживую увидите это полноценная так сказать студия да, со своим санузлом я не знаю отлично подойдет для гостей или допустим там для детей вот детям очень нравится да, жить на крыше так сказать. здесь вот прекрасная возможность чтобы поселить своего там ребенка, будет у него отдельная комната. Ну или какой-то гостевой, приехали к вам в гости какие-то друзья, да, и вы их просто заселяете с панорамными видами на море, на горы. Я думаю, здесь никто не останется равнодушным от такого вида. Все верно. Я как-то говорил, да, что на одном из домов, где такая же была вот система, ну, как третий этаж, э, это мечта, ну, так, когда был маленький, это мечта ребенка отдельно. Вот, э, ты вроде бы и отдельно от родителей бы жил, вот, у тебя своя, и все же в то же время они рядом. Поэтому э, те, кто э, живут с детьми, это идеальное решение. Ребенок у него своя, так скажем, маленькая квартирка, вот, ну, и в то же время он у вас под боком. Ну вот, еще раз давайте всю панораму вам покажем Вот такая у нас панорама, вон он пансионат До Дагомыс, до Дагомыса здесь ехать буквально 7 минут До основной трассы Три минуты, да, по-моему? Да, до минуты. центра Сочи 15 минут через дублерку Розного проспекта До Мамайки тоже 7-8 минут. Вот. везде сделаны наклоны поэтому вся вода уходит здесь вода не остается но ну, это э, я понимаю что это мелочи что это такое должно быть но здесь все продумано все продумано до мелочей потому что человек э, скажем строит не по сочинским меркам он строит именно э, ну как под свои критерии он вообще хотел сначала для себя вот это инженерное решение у нас это как раз э, вся система э, кондиционирование да вот она выведена и здесь все также сделает застройщик кондиционирования все это спрячется в бокс вот этого не будет ничего видно как видите все продумано до мелочей и вот опять же вот она лестница с которой можно подняться на второй этаж как снутри так и снаружи вот, такая вот у нас задумка со временем вот эти маленькие тури они вырастут будет немного более приватности от соседей буквально год-два они будут высотой еще на метр выше и поэтому здесь вы будете находиться в своей обособленной территории пожалуйста, бассейн здесь можно поставить лежаки можно сделать частично летнюю кухню баню и наслаждаться природой, прекрасным субтрофическим климатом в лучшем городе России и еще, да, пойдемте покажу вам систему по Обслуживание бассейна, здесь у нас вся система обслуживания бассейна фильтрация вот такая вот это вот сердце бассейна mm -hmm. обратный клапан, фильтрация бассейна, как еще раз повторюсь обогреваемый и ну не инфинити, но с бассейна вы можете также наблюдать море Дорогие друзья, резюмирую, хотим подвести итог Что это элитный коттеджный поселок, так называемые виллы Построены очень качественно Это большая редкость для Сочи, как вы понимаете Здесь застройщик реально вложил душу и каждый дом это просто конфетка. Использованы высокие технологии, качественные материалы. Вот эта краска Копорол, о которой мы говорили, она реально стоит. Мы смотрели сами, нам было интересно, в районе 16 тысяч баночка вот. С такими прекрасными и характеристиками и на море, и на горы. Аналогов практически нет. Поэтому здесь. Чувствуешь себя, какая-то энергетика, понимаете, чувствуешь себя, как дома. И не хочется вообще отсюда уезжать. Да, мы вот затягиваем, затягиваем, потому что, ну, редко увидишь реально хорошую вот такую постройку. Причем, ну, скажем так, это не настолько далеко от города. Вы там 7 минут уже в центре Сочи и также 7 минут уже в центре Дагомыса. Но при этом вы... Не в горах куда-то. Здесь не надо большие подъемы, чтобы подъезжать сюда. На самом деле, приехали и вы в любой точке города там, буквально 5-10 минут. Именно качество подкупает. То, что все делалось для себя. Знаете, не как там построить и продать, и забыть. Здесь все сделано с душой. Вот к чему не притронется, где не возьмись, вот всякие все отводы. То есть, как бы водоотведение, тут какая-то плитка, фрезеровка углов. Вот куда ни посмотри, все именно сделано с душой и приложено колоссальное количество времени, трудовых сил, да, и поэтому здесь вот не может никого оставить равнодушный. Вот когда попадаешь именно сюда равнодушным, вот ни один человек, я вас уверяю, не останется. Да, ну вот, все те кто именно так скажем приближен к строительству домов можно сюда приехать вот прям если у вас есть желание прям звоните пишите приезжайте в сочи мы вас сюда привезем вы сами оцените не просто вот на наших словах на нашем доверии а сами можете приехать пощупать каждый уголок реально вот сделано настолько качественно что я хочу теперь каждому застройщику, я буду приезжать и искать вот такие... В в да, да, в пример и говорить, а почему у вас не так? Потому что о, у нас теперь есть, так сказать, показатель качества. Реально показатель качества для других. И поэтому, когда мы будем приезжать а, там, ну, дома по такой же цене, а, цену вы также можете узнать, а, позвонив к нам. А, все, на видео все мы меня озвучиваем. Все телефоны будут да. Да, в описании. Друзья, прошу вас поставить лайк. Подписаться на канал, Чем поставить колокольчик, да, будем рады вас видеть в лучшем городе России, приезжайте, мы вас встретим, покажем полностью весь рынок недвижимости, мы здесь сами проживаем, сами имеем здесь недвижимость, никуда отсюда не собираемся, ни в другие страны, ни в другие города, живем здесь давно и будем рады предложить вам какую-то любимую, осуществить вашу мечту, приобретение недвижимости в Сочи. Возможно, не первую, ну и, как говорится, дай бог, не последнюю. Вот. Ну и будем дружить мы с нашими покупателями, с многими дружим уже там не первый год общаемся. Люди, те, которые купили у нас недвижимость, также Обращаются к нам для покупки Также друзей, родственников Поэтому у нас доверительные отношения С любым из наших покупателей Поэтому опять же говорим Номера высвечиваются у нас на экране Звоните, пишите Всегда будем рады вам ответить На все ваши вопросы Ставим лайк, Сочи ЮДВ Колокольчик, подписка Спасибо До свидания, до встречи